привет ребята добро пожаловать на канал иметь биткоин это конечно же хорошо однако если у вас биткоин просто лежит на таком рынке то вы особо на этом ничего не зарабатываете в этом видео я вам покажу свои самые интересные сделки за последнюю неделю покажу сколько удалось заработать не буду уже показывать все чтобы не растягивать этот видеоролик потому что я понимаю у всех сейчас все таки новый год все летят уже за праздниками поставьте кстати обязательно лайк под это видео это будет ваш такой новогодний подарок мне под мою новогоднюю елку в общем Давайте сразу без лишней воды переходить к делу Сделочка была открыта по инструменту Bitcoin. Все такие же ситуации, как и в предыдущих моих видеороликах Как и в предыдущих ситуациях У нас имеются вот такие вот интересные уровни поддержки с двумя лоями. Также мы с вами видим небольшую проторговку перед этими уровнями, вот собственно первый уровень, вот второй, далее мы с вами смотрим то, что здесь есть рядом круглое число 16.550, поэтому я вполне здесь принимаю решение заходить в эту позицию. Все отложенные заявки я выставил в первый локальный уровень, ну и лимитные заявки я уже выставлял примерно от 0.2% и ниже примерно до 0.7%. Здесь идет хороший импульс, хорошая активность в стакане, меня закрывает большую часть по лимитным заявкам, ну и остатки на вкладке я уже просто скидываю по рынку здесь меня сразу конечно не хотела выпускать я думаю четко видно сколько здесь летело ошибок но во всяком случае сделка была отработана хорошо без катов, без запилов вообще прям круто поднимнику трейдера эта ситуация выглядит вот так здесь я заходил здесь я уже фиксировал свою позицию в этой сделке провел всего лишь 6 секунд и чистыми заработал 326 долларов Следующая интересная сделка была открыта По инструменту Dogecoin. Эта монетка у нас в последнее время неплохо Срывала свои шарты, я думаю это четко Видно по истории, есть у нас Один лой, потом хороший импульс Буквально один лой, хороший импульс А в данной ситуации мы с вами видим то, что У нас есть первый лой, первый уровень поддержки Здесь есть второй уровень поддержки там также на истории еще был Один уровень поддержки, плюс здесь было Круглое число 0.069 Я бы сказал, это наверное была Такая алыновая ситуация, если бы здесь мы еще и наторговались то это прям ну железно была бы алыновая ситуация да но во всяком случае я как бы здесь заходил на привычный для себя объем потому что у меня всегда есть определенный объем на льту, определенный объем на биткоин и эфир здесь у меня объем был 45к свои отложенные заявки на открытие позиции я поставил в первый локальный уровень а все лимитные заявки на закрытие поставил примерно до 0 процентов последнее время рынок очень редко дает там больше одного процента здесь я никак не ожидал то что там будет какой-то прям супер крутой импульс забирает позицию то тут вот у меня четко видно то, что просто ложится стакан, говорит до свидания, меня уже по лимиткам я вижу закрывает, а стакан просто говорит все, Максим, пока. Собственно, я тут уже как сумасшедший кликаю кнопку D, чтобы меня хоть как-то просто выпустило. Почему? у меня одно дерьмо. потом я смотрю то что шо это такое что происходит тут короче суммарно пробой был примерно на 38 да вот такой вот огромный пробой я забрал там всего лишь буквально 1 процентик но я думаю я здесь правильно вышел потому что у меня просто лег стакан дальше стоять с таким стаканом в сделке было бы совершенно неправильно Поднимнику трейдера эта ситуация смотрится вот так здесь я заходил на пробой уровня здесь я постепенно фиксировал свою позицию Пробовал в сделке около 7 секунд, хотя мне казалось там буквально было 2 секунды. Заработал чистыми 386 долларов. Вот, ребята, заканчивается этот год. Были, как понятно, и плохие сделки, были хорошие сделки, было очень много сделок. Я сейчас вам не буду показывать все там еще свои сделки, потому что вот вам пример моей сделки. Захожу в позицию, никакого там движения не идет. Потом начинается какая-то опять активность, меня забирает там уже полностью в позицию. Буквально одну лимитку на вкате закрываюсь. Это, знаете, такие, грубо говоря, безубытки. Были, конечно, и неплохие трейды, но они уже такие не особо техничные, поэтому я им сегодня уже не хочу как-то уделять внимание по сделкам я думаю вы поняли я вам показал самые такие две техничные самые две красивые И эти формации они на самом деле отрабатывают будете находить эти формации будете изучать систему рано или поздно начнете зарабатывать ребят я хочу чтобы в новом году если в 2022 у вас не получилось найти какую-то свою систему не получилось найти свое любимое дело я вам желаю найти то самое любимое дело Потому что, когда ты делаешь то, что тебе нравится, то ты начинаешь жить. Ребят, не буду, короче, много вам говорить. Не хочу тут тянуть воду как-то там, все это мешать. Я вам просто желаю еще раз удачи, хорошего Нового года, счастья, мира, добра, любви и... Всем пока. Хотя нет, знаете, еще не пока. Мне подписчик недавно подарил вот такой вот календарь. И, собственно, я хочу оторвать первый листок вместе с вами. Открыть, так скажем, 2023 год. Беру, отрываю больше любви, радости и легкости. 1 января у нас будет воскресенье. Поэтому, ребят, желаю вам всего того же, что и тут написано. Удачи!